Так, ну дальше по плану перетирка. Я сначала перетру шпатлевку. Тут терять буду в принципе все машинкой. Только кантик, где машинка не залезет, там вручную. Перетру шпакло. Посмотрю, может где-то надо шпатлянуть. Ну мало ли там кратерочек, порка осталась. Потом э, подшпатлюю, уйду на переднее крыло. То же самое. И аж потом будем снимать металл. Лючок, я думаю, наверное надо снять, чтобы его полностью не сдирать. Он целый. Смысла его грунтовать нету, поэтому его снимем. Одеваем 120-ку такую, не свеженькую и вперед. Тут надо низочек затереть вручную. Но так я вижу пару мест, где есть чуть-чуть поры. Надо тоненько их протянуть. Трется замечательно. По времени сушки прошло у него часа, наверное, полтора точно. Может быть даже два. Сейчас обезжириваем, тоненько протягиваю поры, там буквально пару точек, и уходим на переднее крыло. Это крылышко будем тереть вручную. Посмотрим, как она поддается ручной обработке шпатлевка. Бывают такие случаи, очень частые, когда на машинке она неплохо перебивается, а вручную, сука, забивает наждак на первых этапах очень серьезно. Здесь стоит новая 150 как у Битрон, Короткий брусок вперед чисто. перетерлись но все хорошо с одной перетирки. теперь на машинке пробить риску и все выход на металл очень гладкий ну, то есть с цинком работает шпатлевка хорошо Проверен, так сказать на себе а, да и все собственно что. шпатлевка классная, шпатлевка мне понравилась еще давно сейчас я перепроверил хороший но блин быстро сохнет на шпателе слишком быстро сохнет это ее как и плюс, так и минус. Так, перебивку пока оставляем. На потом, на эксцентрике, на ДРС я буду перебиваться и пройду тут. Так, тут я буду и 120. 220. Пройду как раз градация позволяет перескок со 150 на 220. Все нормально. А сейчас ротором с беспрерывным вращением эксцентрика 80 выбиваем. Это довольно-таки быстро. Наконец-то умерла эта 80-ка. Выглядит она неплохо, но уже чешет слабо. Ее еще можно отложить на ней где-то шпатлевку. Потом сбивать бугры первоначальные можно. 80-ка перебились. Теперь надо пробить риску 120-кой хотя бы. На просто эксцентрике, Потому что грунтовать на такой в принципе-то можно. Но надо перебиваться. Это еще крупноватая риска. Хотя хороший грунт у нее не сядет. Но положено перебиваться, значит перебиваемся. И теперь круг 220. Прохожу шпатлевку. И зоны переходов вам там не видно. Короче, зоны переходов на как лакокрасочка. Давайте посмотрим, что я успел сделать. Сейчас у нас 7 часов. То есть это я уже... 9 часов работаю с машиной Казалось бы, да, что тут 4 элемента И пороги С порогами очень много геморроя Пока пролез, пока все выдрал кораллом Державая Пока заклеился, обезжирился Еще раз заклеился Перезаклеился Обезжирился Ну нормально Короче, я сегодня успеваю загрунтоваться Сейчас перемешиваю чудо-жижу Которая мне очень понравилась и там, где были коррозия, и там, где ее уже не берет корал, а это на низах порогов, отдельно как проливаем этот преобразователь, активатор, какой-то там за активатор. Вот здесь был. были очаги и вот здесь были очаги. Так, что там где-то еще на крыльях? на крыльях на крыльях ночью вот там так тут так здесь здесь вот здесь оставляем 10-15 минут ох ты он тут прямо уже начал фиолетовить а еще вот здесь и там на арке он прям фиолетовый начал покрываться а, все 10-15 минут и порядок действий будет следующий у меня. Один тонкий слой эпоксидника на все полностью. 40 минут сушки. Но эпоксидник буду наносить с и 1,3, чтобы вообще тоненько-тоненько перекрыть мультик, закрыть металл, защитить, закрыть шпатлевку, защитить, закрыть вот это, что сейчас обработано. Как оно фиолетовое, это, блин, мне прям нравится. После этого эпоксидника, которым закроем металл и мультик, Сушка 40 минут и здесь, где подшпатлевано три слоя грунта-наполнителя на все остальное. Ну и там, где подшпатлевано 3. На все остальное два слоя грунта-наполнителя. Делать тут особо грунтом нечего. То есть толщину мне выгонять никакую не надо. Здесь я тонко протянулся и шпакло осталось тоненько в ямке. И чуть-чуть за пределами ямки. Не знаю, почему так вытерлось, но вытерлось именно так. Идем разводиться. Эпоксидник будет леклер. Э, леклер. Без разбавления. Он сам по себе жиденький. Э, версия нанесения под перетирку. Не под мокрый по мокрому. Но грунтами акриловыми можно сверху работать. После мешлойной сушки. Приступим. Эпоксидные рунки за 1,3. И все, что открытое. такой еле-еле прозрачный слой шпатлевку он там прямо видно как она себя питает ничего страшного пусть питает. здесь тоже фактически глянцевая пыль В ту сторону я уже сделал тут все хорошо сушка минут 30-40 сейчас как бы не... Ну, не то чтобы сильно холодно но градусов 25 Есть, этого будет достаточно Придем пощупаем, как он подсох вот там, где металл Видите, он прямо растянулся И такой почти стеклянный Этот эпоксид-то у Леклера Он в стекло не натягивается сам Как его не наливаем все равно, то есть под мокрый по мокрому он не годится Ну, именно под покраску Грунт 4 к 1 Green T-Filler, Light Grey Наносим на уже высохшее Полностью покрытие 40 минут прошло ровно, наношу пока в один мокрый слой. Все, закончили. Два слоя тут, хороших. Третий слой здесь. Ну, третий слой там, где шпатлеваны. Все. Завтра померяем толщину, что у нас получилось. Расклеим крышу, снимем бумагу. Двери остаются пока что запечатанными. И будем заниматься навесными. Начну я с капота и багажника. Они самые сложные, чтобы они дольше постояли в грунте сделанными. Потом будем заниматься дверями. Примерно на капот с багажником у меня уйдет целый день. Они хоть и небольшие, но тут работы с рихтовкой. Там работы на капоте с ржавчиной очень много. Посмотрим, что получится. Надеюсь, завтра я их подготовлю и загрунтую. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Удачи и пока.